Ладно, ладно, если вы мне до сих пор не верите, по поводу прошлого выпуска в моем ролике, что эффект Манделы, вот эта вся полная чушь полностью, это все вранье и фальсификация, просто огромнейшая фальсификация. Есть еще доказательства, сейчас предоставлю, вот еще книги, еще книги. Этим вообще, этим вообще я, не, я не знаю, сколько им лет. Я вообще не знаю, сколько им лет. Очень, очень старые церковные книги. Очень старые церковные книги. Старославянские. Ни одна буковка вообще не изменена. Вообще ни капельки. Как было, так и есть. Как было, так и есть. Вот крест. Православный. Я не знаю, какого года они. Мне, мне в принципе, вообще все равно, какого они года. Просто, я думаю, это и так видно. Они довольно старые. Да это дураку понятно. И так видно все. Видно. Откройте глаза. Откройте свои глаза и посмотрите ими. Никого не слушайте. Особенно средства массовой информации. Даже, даже, как бы церковные. Даже те, которые... Многие православные ошибаются, вот сейчас такое время, что вот можно прямо так и сказать, что вот обманываются даже те люди, которые не должны обманываться. То есть можно сказать, что единицы, которые избранные, они сейчас тоже обманываются, потому что они, к сожалению, не всегда пытаются жить той жизнью, которой мы должны жить. Для того, чтобы нам не обманываться, мы должны всегда использовать тот духовный маяк в нашей жизни, который является сам по себе ореолом некой истины и сам по себе является истиной. Для того, чтобы нам не обманываться, мы должны всегда следовать этой истине. А кто есть истина? Я есть истина. Кто это сказал? А ну-ка, ответ мне в комментариях. Кто сказал «Я свет и истина»? Читайте, пожалуйста, священные книги, священные, достоверный источник информации. Забейте на все новое, забейте на все новое. Оно не представляет из себя вообще практически никакой информационной ценности. Нету в ней ценности. Используйте старые источники информации. Забейте на интернет. В интернете говорю правду только я. Никто, кроме меня, не говорит правду. И именно такую, какую я говорю. И именно так, как это делаю я. Поэтому, ребята, будьте активными. Подписывайтесь на канал. На все каналы, где я участвую. Это не единственный канал, на котором я есть. Есть еще канал Акведук ТВ. Есть еще канал Михаил Сергеевич Троицкий. Есть еще канал Михаил Троицкий, есть еще канал Русский Царь Михаил, на котором я и выкладываю данный ролик. Пожалуйста, просто делитесь информацией, она важна. До встречи в новых роликах.